Фух, ну Вика, блин, ну Вика пахнет, Вика, а она какой-то тухлой рыбой воняет, вот честно, я ненавижу этот запах. Всем привет. Да, всем привет. Да, начнем с этого. Я не привык на такое короткие расстояние сниматься, да, у нас обычно все Нормально. на стативах, да. Все будет хорошо. А, чем сегодня будем заниматься? Сегодня будем теститься, я предлагаю по-другому начать. Я ехал в Киев по своим личным делам, соответственно да. решил встретиться с Володей, узнал, куда он mm. здесь, что он здесь находится, mm. здесь строится, вот. и мы решили встретиться и попробовать новые пистолеты, какие-то, которые я привез с Испании, между прочим, это прям завода, mm -hmm. вот, то есть это не купленные здесь, ну, скажем так. Э -э то, что я привез какие-то новинки. У Володи тоже оказалась новинка. Ну, ну, не скажем, это не новинка в плане нового э, пистолета, это Просто новинка там, в плане да. того, что про это будет сниматься отдель, ну, как бы нормальное видео, где мы можем его потестить. Ну, да. Заодно мы даже сравним, у нас есть, по сути, да, получается, у нас есть два сравнить. одноклассника, и заодно мы их сравним, ну, да. как, как они будут что работать. С чем? Да, что, что, что с чем. Плюс есть какой-то новый шланг, да, шланг не новый, просто шланг из дорогой серии, ну люди как бы, да, люди эко экономят в плане его покупки. Это шланг с двойной байонетной муфтой. Проверим, покажем. но это, скажем так, это тот инструмент, который я купил себе с целью потом не работать. А получается такая ситуация, что у нас есть кроме попробовать еще и сравнить и посмотреть. Честно, я об этих пистолетах услышал ну, вообще, вообще вообще недавно. Значит, я тогда расскажу вкратце, да? да. То есть у нас на сегодняшний день есть э, фирма Сагола, да, это производство Испании. И э, у этой фирмы есть, э, скажем так, несколько классов оборудования. Один из основных классов, самый топовый, называется класс Экстрим. Вот. Вот. То есть включает он в себя модель э, 4600, либо 4600. Да? И включает в себя мини-экстрим Это мини-пистолет Но по-хорошему он также может красить и полноценно Потому что дюзы 1.4 у него есть И на самом деле на него есть дюзы Боюсь соврать до, по-моему, 2.0 вот. А смысл маленького корпуса? Под, и так далее. Просто легкость и размер. Легкость и размер, да. то есть ты можешь подгрунтовывать. Короче, то, Мало что того, э -э -э Так сделано, что у него бачок подходит также и от большого... Писателя. А, то есть вообще Да. То есть в данном случае все сделано по грамотному, унифицировано Унифицировано. То есть для меня это один из больших плюсов. Прикольно. Можно прикрутить. Мало того очень интересно, что... На этот пистолет можно прикрутить также маленький бачок, когда вам надо покрасить, чтобы не вливать 100 грамм краски или грунта в полноценный кузов, да, вы можете перекрутить эти бачки. На мой взгляд, это очень сделано грамотно. Сейчас вопрос просто миники, раз есть такие дюзы, реально по факелу выступит чем-то маленький? Смотри, как бы для того, чтобы это понимать, мы должны открыть техническую карту и посмотреть расход воздуха. То, что, что формирует факел? Вообще, вот. как меня научили на Соголе, то есть мы должны факел рассматривать как топливно-воздушную смесь в карбюраторе. Угу. То есть Для того, чтобы двигатель хорошо работал, ему нужно подать много смеси. Значит, а вот эта смесь будет богатая бензином, либо небогатая, соответственно, также будет работать двигатель, либо быстро, мощно, либо угу. медленно, но, как говорится, на каких-то определенных оборотах. Поэтому здесь расход 190, а если говорить 200 литров, да? а если говорить про остальные модели, то там уже расход от 280 и выше 235 угу. литров, смотря какая голова, смотря какая дюза и смотря какое давление. Потому что пистолеты из отличаются тем, что они работают на очень широких диапазонах. Uh -huh. То есть, например, есть головы, которые работают там от 1,8 до 3,5, почти до 4 атмосфер. Да? То есть, вот такой разгон. Нету такого 2,0 и все. Вот. Соответственно, при этом как бы, пистолеты красят по-разному. Вплоть до того, что в голове э, Титания меняется рисунок факела каким образом то есть э, из э, факела для базы, который является ну, другой и... овальным, да. Да, он превращается в факел ровный лаковый на одной и той же башке на или... одной и той же как голове изменяется а, раз... давление из-за того то что есть, из за изменения давления поменяется факел да, и это можно факел. будет увидеть вот да. обалдеть а на каком давлении что будет получаться? на меньшем на меньшем получается базовое давление, а на высоком давлении получается фак прикольно вот. Ладно, потом, по поводу мне, что очень интересно и для... Со соответственно, да. соответственно, да, у нас есть два миника, и э, э, эти миники, они как как как бы... достаточно похожи, потому что этим миником тоже... Ну, Иван скажем говорит, так, они, по, по, по... по... Да. ну да, красит, но в плане элемент, то есть не полняк, да, да неудобно просто. Да, да. Ну, это ну, то, долго, о чем долго, говорит, да, долго, долго медленно получается, да. но один элемент без проблем. Ну, скажем так, серии, по сути, конкурентные, вот мы заодно и сможем, конкурентные, да. цена, в принципе, тоже конкурентна, по-моему, даже Соголы чуть-чуть дороже стоит. Здесь 16... Мне просто интересно будет... было а, попробовать, нет, я, я им ничего не делал, просто никогда в жизни, поэтому... И этим будет. я ничего А, стоп, вру! Нет, в... Этом, в Израиле я этим, вот таким же пистолетом, я сначала еще глянул, что там такое интересное. Я работал, получается, с Оголой в Израиле, керамику на диске наносил. Ну, сейчас попробуем, ну там, правда, он убитый был, керамикой загажен. Ну, так. в итоге, э... как бы, у нас очень много есть что попробовать, да? Да, попробовать. Единственное, сразу скажу, что эти пистолеты относятся к одноосевой системе, так же, как и э, ИВАТовская система, то есть одна осевая система, где управление воздухом mm. и иглой происходит в одной оси, да? Ну, в, в отличие, иглой, да. например, от старых моделей, там, Сат... глибиса, либо САТы, САТы да, до да. сих пор двухосевая. сбоку. Э ты знаешь, для чего это сделано, вообще? Чтобы не цеплять случайно, хотя нет, опять же нет, случайно нет, на, ты сам, не зацепишь. на самом деле, когда, э, все зависит от легкости на, нажимания на курок. Чем выше поднято упор ну, нажимания, рычаг. тем соответственно рычаг. Да. Да, тем легче тебе нажимать э, курок. Uh -huh. да, это первое. Uh -huh. Второе курок получается очень коротким. То есть, тебе не нужно длинное, длинное uh -huh. нажатие, то здесь. Очень короткое нажатие на курок, то есть нет такой нагрузки на руки. Соответственно, здесь клапан воздушный так устроен, что нет первого, когда высокое давление, особенно в сети, у кого-то бывает до 6, а иногда и в 8 я был на станции, когда тебе надо тяжело нажать. Сорвать, То есть многие работают так, что выключают, соответственно, пистолет, и вот эта вот работа курком, она при высоких давлениях, она достаточно сложна. Здесь же сделан так клапан что вот такой нагрузки первого пуска его нет да. мне рассказывали о том что один из недостатков многим не понравилось что прикольно тут скрашку прям стоит упор Да, упор во-первых легко доставать дернул и достал и во-вторых многие говорят а да, это типа напрессовка и будет плохо держаться на самом деле это не напрессовка это под давлением резьба Uh -huh. То есть, это очень крепкое соединение. Оно не а будет. Что, у в... людей бывают проблемы с напрессовкой? Ну, были как, когда-то какие-то модели более дешевые. Это не, не, этой, не этой фирмы. Не, а я вообще даже у китайцев не слышал такой вот. проблемы. Ну, у Двилбис, например, эта часть выточена заодно. одно. Там не напрессована, ну, а вы, выточена за одно. Вот. но как бы суть не в этом. Если его разобрать до конца, вот. Здесь везде металл-металл. И, соответственно, в этом месте у тебя просто напросто вот все вымывается. Достаточно там иногда просто кисточкой мазнуть, и будет все чисто. Здесь интересно. Башках дюза хитрая. Дюза хитрая. Здесь тоже есть такая как бы, предкамера, да, где происходит смешивание воздуха для того, чтобы он равномернее разносился по голове. Ну, да, единственное... выход то идет сверху. Да, единственное, кто мне кто-то подсказывал, мыть это сложно. Но, ребят, поверьте мне по хорошему, здесь краски не должно быть в этих отверстиях. Ну да, она вот да если ты будешь замачивать, да, то это, это твое одно личное горе. Тогда тебе и сложно это мыть. Ну, с больной головой и, и рукам да, покойно да. будет. А это, вопрос... А также очень интересны вот сами головы. Вот да? это все от него? Да, это все. У, у, у этого пистолета mm -hmm. есть четыре головы. Они у нас есть все. Также голову отличается интересной со, с, составом. Здесь вот такая есть предкамера. Вот. Э, ну да, чуть выемка там. Да. Она у всех башок? Во всех, да. Mm -hmm. вот. Соответственно, есть голова ХВЛП. Стандартная голова, работает при двух атмосферах, ничем знаменательным не отличается. Сам производитель говорит о том, что это устаревшая система, и она как, как система неинтересна. Понятно, что она лучше всего подходит для баз. Ну, база, да. база. Вот. По нанесению это очень сильно напоминает пятитысячную САДу. Вот. То есть мы ее тестили, единственное, что она быстрее... То есть имеется в виду, что при дюзе 1.2 она наносит приблизительно с той же скоростью, как и 1,3. То есть, соответственно, будет высокая экономия. Вот. А дальше вот очень интересные головы. Скажем так, если Клир, это понятно, что это основная голова для лака, да, даже производители это указывает название, работает она от двух стабильно до двух с половиной атмосфер, соответственно, можно играться нанесением и у вас будет просто-напросто да, да. вот, вот эти две головы, они очень крутые. Аква для чего? Аква это вот как бы голова в большинстве своем как и для базы, и для праймеров, либо густых лаков. То есть, то, что я говорю, это такой ответ Беларий. Вот. А на самом такое? деле берут, ну вот так они назвали. Я просто думал ну, для, для водной базы. Для водной базы в, в том числе, mm -hmm. да. Вот, соответственно, как бы э, исходя из этого, я понимаю, что это для, головатка для более густых материалов, да, которые имеют более высокую вязкость, не имеется в виду для там, грунтов таких вязких, а имеется в виду для более густых материалов. Mm -hmm. Но на самом деле, ей с успехом можно красить всем. Титания вообще уникальная. Вот у тебя, да. мне интересно, честно, мне вот это как бы как таковое шашло уехала, а вот про а вот это, это интересно, вот... да, то есть э, на самом деле вот можно купить одну голову и ей и хватит все подряд. Они называют ее реш, решатель проблем, mm -hmm. то есть э, на низких давлениях она работает как аква, а на высоких давлениях она работает как лир то есть вот так хорошо это у одного пистолета сейчас миник пропустим вот вот этого пистолета тоже голов много про этот пистолет мы рассказывали очень мало и на самом деле я хочу его в первую очередь потестить да мне он честно ценой заинтересовал многим многим он очень интересен у него эргономика лучше чем у того да вот если возьми его поюзы то мы поюзаем то еще мне, лично... ну, он мне он мне Девилбис вот в руке напоминает. Я как тебе бы. хуже того скажу, если ты приложишь сюда Девилбис, это будет одна форма. А, я Девилбисом работал последний раз в конце, точнее, в начале пятнадцатого года, ну. Но... Эргономика разная, нельзя. Стоп, создать. у него вот тут вот, походу тоньше, да? Да. А, просто да. из того что, да, да, да, явно, ну в руке То ощущается. Есть, вот если говорить про вот этот э, изгиб, да. да, и вот эту толщину, он идеально подходит Девилбису, при этом этот пистолет выпущен раньше. Ну вот. А, но если говорить вот про само то, как вот лежит в руке, многим этим палец это вот этого вот друга ну не знаю, как бы под у меня рука руку. не маленькая, но, а ну я сейчас и, и, и ватку возьму махоньку, похвату, не, ну и вата меньше, Иват, чувствуется, и, и, но она и меньше. И вата, и вата всегда хорошо лежит в руке. Тело, но она маленькая сама по себе, вот. ну и это также вот у меня во все уходит под, под иглу уходит рука. Ну, кстати, вот этот удобнее лежит. Вот тут тоньше и как-то кулак ровнее на сжатие. Да, вот очень удобно. Так как ни странно, вот дешевле. Дешевле, да, но говорят, что эргономика у него лучше. Еще одна, такая, кстати, фишка есть. Она есть у всех троскопультов серии Extreme, То есть вот такой интересный регулятор здесь. Сейчас мы опять открылись с этого. Extreme или вот тот? Нет, только Extreme. То есть ты вот, например, закручиваешь до нуля. выставляешь. А, это отдельно крутится? Да, это колесо крутится отдельно. Mm. Ну, Просто типа, вот, чтобы да. видеть, насколько... Да, да, то есть ты потом можешь четко да. про про прослеживать свои э, обороты. То есть ты на, на ноль выставляешь, а uh -huh. потом его вращаешь. Uh -huh. что uh -huh в принципе прикольно, ну честно скажу, прям для меня это то, то есть если за это надо заплатить, да, то я тебе, не буду за я это бы, платить, я бы не хотел за да, него. я не буду за это платить, потому что я прекрасно всегда знаю, что у меня игла на максимуме насколько я закрутил, если я ее крутил. Да, и вот чем интересен Удобно. этот пистолет, и, и он есть во всяком случае в двух как бы, направлениях, есть 33200 GTO, да, и есть точно такой же корпус, только пишется Кар Позиционируется так, что кар для рефиниша, а это больше индустриальный. А реально есть отличия? Никакого Иглы. отличия нет. Иглы все, клапана все одинаковые, Бошки. головы все подходят. Таким образом, этот пистолет получил на сегодняшний день у нас есть раз, два, три, 4, 5, 6 еще двух голов у нас нету, потому что не идут под дюзы 2,5, 2,8. Угу. Вот, только под эти дюзы, другие не подходят. Соответственно, вот столько много голов у этого пистолета есть, и их можно. А вот есть вот такая голова среди, среди нету. этих. Нет. <сх> Жаль. <сх> да, да, да. У него нету ни. Арку, Хотелось бы попробовать. вот у нее есть э, тех, Это, кстати, голова для считается, как бы для лака, потому что. А есть еще одна голова ХВЛП. У нас угу. ее нету. Я ее не брал, потому что ХВЛП. Почему вот? Достаточно. Вот, а, да. все есть, тогда все у нас вообще все есть. То есть вот это вот сочетание, база, это идет лак? кар, база угу. лак, но по идее техом можно красить тоже, и базу, и лак, и будет все угу. хорошо. Производитель гарантирует. Дальше, Дальше есть его голова. Сейчас. А для чего? его и ЭПА, в техничке они прописаны как для, скажем так, его для более густых промеров, угу. вот. А ЭПА прописано как для э, ВЭТ-ВЭТ, а соответственно ВЭТ-ВЭТ ну, и лаки тоже проходят и тоже. По-хорошему, угу. э, я так понимаю, что ЭПА можно красить и нормально э, лак Да, Валять. лак можно спокойно красить. Ну опять хорошему, же, если есть вет -вет... Стоп, если есть тэч для лака, то он и, он и грунт продавит. В, э, комплектация кар не, не, не комплектуется, то есть ты можешь, не, ты не купишь... Скажем так, э, э, Apple, да, э, ты купишь Эппу только на вот эту комплектацию без манометра. В комплектация нет, а отдельно голову... кар идет с, либо отдельно голову, просто а, покупаешь да. и все. То есть, я, я, чему, если покупать вот этот пистолет в этой комплектации, то я получу вот эти две башки нет, в комплекте? Нет, или... в комплекте не получу. А, то есть, в комплекте отдельно, одна дюза, одна, за, одна пистолет, да, башка. Да. Ага. То есть это все отдельно покупать. Uh -huh. Ну, пистолет идет, единственное, что этот пистолет идет в комплекте с манометром, только не с такой гайкой, а с обычной. Uh -huh. Там другой корпус. Более, ну, в ну, принципе, типа, да, простой, да, дешевый номер. Да, да. То есть вопрос в том, стоит ли. Mm -hmm. Вот эти две головы, это еще от более дешевой комплектации пистолета. Вот. Ну, как uh, у Deweyldis FLG. Как Он, Deville, он FLG. разбирается. Да. Он. Только он будет стоить немножко дешевле, чем у И интересно, что эти головы встают на эту модель. В обратную сторону не встают еще вот по поводу того что было чуть сказано да. вот этого момента это вот все, очень это все эти пистолеты все пистолеты комплектуются вот такой интересной фишечкой да, все сначала мы все смеялись там типа ха-ха ага. нафига это нужно потом не выносят э, на презентации интересную вещь то есть это обычный бачок это обычный пистолет сюда вешается редуктор который с линии отбирает воздух и подает под давление в бачок и вы получаете пистолет под давлением то есть для жидких шпаклевок, для высоковязких угу. материалов, для, опять-таки, этих, как она, раптор, раптор всякие, и там, так титаны, кобры. Да, это все идеально будет наноситься. Ты можешь тут вообще менять любое нанесение, что хочешь, что делать. А, а сам редуктор чем глобально отличается? Он отбирает, ну так, ну, там есть. Так, да, первых это редуктор, выход. это не регулятор, а ага. редуктор, да, и который подает стабильное давление, ну там где-то 0,75-0,25, то есть немного, но чуть-чуть угу. подает сюда в бочок, ну, и поддавливает, поддавливает да. да. Вот. То, то есть при, и а и при смене сюда. редуктора получаем уже обычный пистолет. Обычный пистолет. И то есть, чтобы начал он работать под давлением, надо только редуктор? Да. Угу. Удобно. С выходом. Ну Стоимость там 80 где-то, по-моему, 80 евро с ними памятник. Редуктор. И мне странно, почему. То есть мне это предложили, как такая дополнительная опция, в которой никто не работает. Я в самом деле разговаривал с DeWilbis. У них есть advance с такой опцией. Они говорят, ну на самом деле это очень спорная… Не пошло, короче. Не пошло. У них не пошло. Хотя я бы себе взял конкретно под эти вот Рапторы, когда хочется сделать шагрин, обавить его не хочется. А как, как ты продаешь через дюзу там двойку? Тот материал, который должен идти там через шестерку, изначально никак. Кстати, здесь есть единственный дюза. Я боюсь сейчас соврать. Есть три-ноль. Даже такая дюза, по-моему, вот на этой модели. Класс. Вот это, ну... То есть вопрос просто туда, куда они тут воткнули, да? Ты сможешь себе представить, что ну, вот ты расширили. Маленькую. Как бы э, профессионалы мне сказали, слушай, ну маленькая голова по размерам, и скорее всего мы боимся, что она не раздует нам факел. Вот, ну, я предлагаю mm. с этой модели именно начать, потому что это мы показывали, да, это можно посмотреть. Ну я не вижу. Вот, да, ну ну да, начнем да? с этого, всего а, по чуть-чуть. У, да, да, да, да. фантаж... у нас есть что. Можете у нас есть что покрасить, элементов хватает, поэтому есть даже капот, по-моему, да, большой. Мы сможем на нем да. О, кстати, да. на нем поддуть. Так, я да. Но я пока поговорю об этих. Пока там краска размешивается. Пока там размешивается красочка, мы попробуем. Вот это вот, вот это вот. Я сам еще не юзал, но знаю о чем как бы говорю. Подсоединяется как бы все абсолютно одинаково. Сразу поставим. То есть редукторок... Нет. Это не видно что таковыряли. Так, пробуем снимать. Обычно, когда челкаешь, и давление хорошее, а давление в системе хорошее, потому что сейчас шланг, который я снимал, тут в камере был, он хорошо отскочил. Улетает, то есть, ну, рывочек такой. Слушаем. Происходит сброс воздуха, пистолет еще висит. И во втором положении мы спокойно, без всяких хлопков соединяем. Вот в этом и вся разница вот этого быстросного. это чтобы. вся разница, что ты можешь сделать одной рукой. Да. Ну, если куда-то поставить. То есть, нет вот этого вот... Динамического движения инструмента от того, что ты снимаешь быстросъем, вот и все. Вот за это берутся деньги. Ну, кроме того, тут еще другая прессовка шланга. Отсюда шланг в жизни не сорвет, как обычно, с быстросъемов, которые на хомутах каких-то там приделаны. То есть тут конкретно запрессован шланг. Ну да. Вот за это берутся бабки. И реально инструмент как бы. Хороший инструмент стоит денег. Поэтому не стоит удивляться, почему за анесты вата имеет несколько у себя шлангов одни из них там полторы тысячи рублей стоит другой 10 тысяч стоит вот за вот эти вот фишечки деньги берутся сейчас тестим факела свет сложный скажем так. А, цвет кварц да Ну специально взяли кварц для того чтобы можно было на да и, и можно наполосить на наполосить то есть этот цвет которым который можно наделать как краска Вика. Потому что дешево. Не, ну купили, что было, вообще тогда, да? Ну да, пшикнем. Вау. Что? Какой тут. Ух ты. А ты не видел. я не видел. Подарок судьбы. Для меня это стало новостью. Открыли бачок наливать, а тут вот такое вот сито. Я просто, реально я не ожидал. Может, а оно прям кончик вот такой вот. Он прям вставляется вот туда. Слушай, а почему в этих... бачок-то такой что, же, как, как, в, как в LPH. Не, ну его там мыть-то как-то... Не, ну не, нормально. Я думаю, может, хоть растиком пролить, но хер его знает, что там японцы... Ну, да, вон, в данном случае мы все равно... Ну, вот. ну японцы, может, него плакали, отдавали, когда... Не, на самом деле на заводе смазка, она Ну, не там все ну у китайцев она силиконовая. Ну, это же не китайец Ну, я к тому, что я все равно сторонник, любой инструмент новый, ну промывать так бачок через бачок видно жижу да ну пусть пусть снимает нет я не к этому но ну, если есть да мы просто, смотри, я взять вот там, ну примерно жалко, да это лон но ну, опять же так сколько там это это и вата сколько подавление просто Одинаково День выставить. Одинаково, например, там 18 там, сантиметров, ни туда, ни сюда. А давление? А давление? А, это, а ну, я не давление, помню, согласно... я не помню, сколько это и ват. Ну, 1,5, по-моему, а где-то. А, ну, надо глянуть, что там. У меня с собой книжки нет. Короче, или 1,5, или 1,8. А вот мегапаскал 0,15. 1,5. 1,5 дробь 2,1. То есть с 1,5 до 2,1. Вот, в бар. А, бар. А, бар, а, полтора. Не, бар перси, а, да, полтора, полтора. Бар, персия, да, полтора бар. Полтора, ну вот, нашли, нашли. Да. То есть, ставим полтора. Чётенько. Чётенько, прям Чёт. все чётенько. Ну, у меня, меня вот тут вот 24. А, вот, а, в растянутой ты, руке 20. У да. меня 24, да, я знаю. Нет, 24 – дофига, mm. особенно для миника. То есть 18 предлагаю убираем палец один ну, примерно то есть в районе опять же никто да. же не красит сейчас в сторону два пшика сделать то что там разтик ну, ну, типичный, как, сказать? как бы ну, он ровный иватовский получается факел, он да? ровный. Типичный факел, абсолютно тут, тут, ровный сюда да. видать ага. может выше ее поднять То есть он явно выражен, что он ровный. Типичная, да, сейчас да, сюда поближе на эту камеру покажу. Причем это такой легкий пшик. Как ну, сейчас сейчас не буду. Ну, чуть-чуть, конечно, края присушаются, ну нету как вот удавил бы, него явный, блин, раз такой. вопрос, а почему должен быть? Ну, при, при, при, ну при, при, говорю, при, при переслоении, ну, как да, стык, стык, да, стык на да. стык. А в данном случае у тебя приходится именно красить так, как и вата э, говорит, да, что ты красишь э, на одном месте, да, ну, там, сдвигая ну, определенно, да. да, ну, скажем так, более плотными слоями, более быстрыми движениями. Кстати, сколько сейчас примерно по ширине? Ну, примерно 22, 22, ну, я так, опять же, ну, это не есть эталон. <laughs> я знаю, что я растягиваю на 24. Факел как бы 24, да, но в реальных мокрых 22. Не наливая. Дюза там 1,4. Да, у меня наевать 1.4 была. Сейчас в саголу вставляем тоже 1.4. А давление а, тут такое. Двойка. двойка. Да. Это рекомендованное, Да. Оно а ну я чуть-чуть в сторону. Так, ряд бешком. Я его в наклоне держал или что? А сейчас с другой сейчас, подожди, стороны. давай, давай. Знаешь, что еще? Было очень... Э, ну, надавил бы если мне было, что не стоит на место. А, башка. Да. Так, примерно то же самое. Ну факел больше. Сколько сейчас Два. давление двойка? А хорошо, а если ты сделаешь Я сейчас, ну, мне же самому интересно сделать. А ну, пока этот тут и заряжен, этот можно опускать ниже или ну, не давай. стоит? Нет, ну, он работает на таком давлении на двойке. Не, ну ниже не стоит, да? Ну, ну ради интереса. Сейчас один, полтора поставим, полтора. Полторашечка, видать? Не, не, я тут без шансов, Ага, это... а, так, поставим сюда. Башка крива, ну чуть-чуть он уменьшился, чуть-чуть. А, ну, да, я сюда. бы сказал, даже, вернее, 1, Хотя, прям сильного, вот здесь, по крайней мере, сильного разницы. Но видно эллипс вот этот, Ой ой извиняюсь. Так, поднимем и вату до двух. До двух. Я здесь рядом. Чуть-чуть вырос. Ну, то есть, грубо говоря, как тут чуть-чуть уменьшился, то, тут также чуть-чуть вырос. Ну, э, хочу отметить, это хорошо <смех> да. но на самом деле кстати его то обычно всегда выигрывала такие соревнования но вот когда мы начинаем наносить не всегда размер факела нам дает какое то преимущество да? скорости либо угу. улучшение нанесения поэтому скажем так это просто такое данные для тебя да, да вот, о, сказать... вот оно вот есть Ну вот из того что явно видно вот даже по высохшему четкий а тут ну вот в эллипсе в эллипсе но я тебе скажу, как для мини-пистолета... Ну, это много. Это довольно-таки ни хрена себе факела. Так, идем дальше, да, теперь? Дальше я предлагаю не дуть 1,4, потому что это уже полноценные пистолеты, а дуть более приземленные. Так, тут вообще 1,8 сейчас. Приземленные в плане уменьшится? Да, конечно, конечно. То есть я предлагаю 1,3 дуть. Я почему люблю дюзевы для покраски 1.4, для лакировки 1.4, 1.5, потому что хорошая скорость. Да. Вот а, и. Если хочешь 1.4, давай 1.4 есть. Нет, ну, Просто скорость. Может этими сейчас пшикнем и тогда покрасим. Да. Сразу, а, а вот на вот этой башке, которая как нибудь титания или что там было. Да. Вот ой, интересно, Галяна, то интересно, Аляну, что там меняется. Что у него меняется, факел? Да. А, ты пригласил. А мы можем, да, мы можем ей. Я предлагаю просто полпорядка. Ну, ну да, сейчас уже. <coughs> На чем-то одном. А ход курка э, пустой такой, прежде, То есть не зацепишь случайно. Но, да. Вот числе, да. То есть Но сейчас линей, вот, у меня наж... ход, ход Нажат курок и вот это свободный ход у него. Как бы удобно. Случайно не зацепишь. Усатый такой фишки нет. Нам коснулся и пух! Сразу полетел. Вот это из минусов, то что мне у него не нравится. Так, то же самое расстояние возьмем, Бля, ну это, так это я так сушенька сейчас его надо же пролить, ебать, не, ну это сейчас реально это не реально мокрого, это 24, еще где-то 2, ну 26, ну опять же, тудым-сюдым это такое показатель, по да, нанести. как он наваливает. Это одна башка, что, просто башку поменяем да. Это дешман. Это, это самый дешман. Это да. дешман бум. Бомж-пакет. Бомж пакет. Бомж -пакет. Сагола 21. Ну, конечно, вот эта регулировка А-ля GTI. Этот, точнее, какая FLG. <связывая> Здесь, <связывая> так у него давление выросло. Да, соответственно, он потребляет очень мало воздуха. Ну тут уже факел что-то мне кажется. Мне кажется. Ой. Ой! О -о -о -о. Ой! но <laughs> Ну. Так, слушай, это с 1.4. и с 1, 4. А для чего это вообще голова себя позиционирует? Ну, скажем так, как для бытовых нужд. Короче, перила покрасить дома. Да, вот да, да. Перила покрасить дома. А Ну-ка. Это HVLP. Тут вообще по центру около рогов нет отверстий. У той было, ну. еще до. А тут на, нет, тут надо поднять. О, ну этим еще можно. Тратить. Этим Я так понимаю. Можно. что Так голова скорее всего больше для грунта, потому что видишь, она пролитая. Ага. Э, вот вот этого опыла вокруг нету, то есть вот она ну, мокрая мало, и да. все. Ну, ну тоже скажем, да. Так. Ну дежман, ладно. Так. Внутри что это? Плема. Эпа. Эпа. Эпа да. это вот уже как бы нормальная голова и она в принципе ветвь либо легкие праймеры либо стрейчевый ластик, могу ошибаться, если я не прав меня поправят, вот. Ого, давление вылетает. Идем да. дальше, но требует меньше сразу. А это мне чем-то напоминает ивата. Вот один в один вот этот да. четкий срез. Это вот лаковый конкретно лаковый, ну то, да. что то, что Кэске сказал производитель. зрительство. не обмануло. Так, ну так. по идее это должна быть подобная. Так, это была вот эта башка. Эпа. Это эво. у нас будет эво, это типа база должна быть по идее, да? Ну, да. Рефиниш у меня вообще поворачивал. Так, давление. Давление не поменялось, то есть на бошках этих потреблений одинаково. Потребление одинаковое. О, О, а пошла, компания, да. да. Эллипс сразу рисует. Отлично, базовая, да. рисунок немного плавает из-за того, что он ну, угнал. Ну, ну да, но ну, угол наклона. Контроля, да, контроля так. А, чем мы еще? Мы хвп не пробовали. Дешевые, мы вот эти вообще КВП не и э, течь тоже. Нет, ТЭЧ мы не пробовали, ТЭЧ вот этот А, широкая. да. Она уже высохла просто, то я смотрю. Кстати, вот удобно вот так вот имея кучу бошек, вот, да, вот здесь рядом да, шикать и видеть разницу факели не меняя ничего кроме башки. Так, давление. А, вот тут давление. Упала. Может, вода надо... Да, Так, О! так Слушай, не понял. Или я а где-то сейчас... Мы зря, а может, мы зря ее поругали, эту сейчас я его прикручу, у меня верх выдувает, походу. Ну да. Слушай, по она как, как... Не, ну она вообще переплевывает вот этот. Причем она хорошо так переплевывает. Не, не, я думаю, что одинаково Думай не Нам этот параметр находится. О, приблизительно такая же. Но <coughs> она не. Я бы не сказал, что она прям вот ХВЛП голова, да, вот такой. То есть это, это вот Иватовский факел. Он, он узкий получается. То есть узкий, не, нету факел. явного вот этого. Я опыла, видишь, да. нету по, по краям, то есть она очень мало берет. Нету явного центра нагруженного. Слушай, была, так это дешевый вау. пистолет. чуть что? Это 1.4 дюза да, было. Ну, теперь мечта твоей жизни попробовать. Да. <связывая> Интересную голову, которая меняется все подряд. А, да, попробовать вот это вот. Интересный такой получается. Результативный тест вот в упор. Принцип, как у Дэвилбиса. одно тело, куча бошек разные результаты это мне не голова так поставил один и 3 дюзу суда сейчас накрутим эту интереснейшую голову мне прям интересно что же там поменяется в факеле при изменении давления ну головы на ощупь отличаются под от регулировкой на затяж так а у этого пистолета э, что по давлением здесь можно от от 1.8 до 3,5. Окей. Ставим 1,8 примерно. Так. Подача на всю. Факел на всю. Пробуем. Не, ну не особо нормально. В общем фоне. Ну такой, он ближе к вот прямому. При давлении 1.8 он ближе к ровному. Ну, то есть, то, то, то, то, то, то. Ну, ну ровный, то есть чуть-чуть есть наклон, но он не сильный. Вот здесь явно видно выраженное больше. Возьми его туда, туда, чуть -чуть. Он уже. Есть, есть расширение, но он есть, да, не да. такой широкий, как вот этот. Но ну, а обратите внимание, кто-то Да, Теперь возьми ну, э -э 3. Сейчас. Три. Расстояние тоже, да? да. Видишь? Сразу. Шейтан. А ну! А, а ну! Аж интересно, это было у нас сейчас 1.5, вот то было сейчас рядом, факел на всю, подача тоже на всю, а ну, 3 ради интереса аж самому, а ничего, а, а ничего не поменял, ну чуть больше накинул просто за то же время. Прям вообще разное. Шайтан. Так, ну реально шайтан. То есть все то же самое, кроме давления. То есть, на меньшем давлении им можно одной башкой базу, базу накинуть, да. повысили давление.. Есть, смотри, обычно получается так, что э, универсальная голова это что? Что-то среднее между лаковый и ну, что-то да, среднее между базовое. базовой. То есть, ну, и так себе покрасит базу, ну, и, тоже то же ну, время, и лак так лак положит, лак. Да. А здесь получается, хочешь универсально, вот тебе базовая, вот тебе лаковая. Как? Это 1,3 я поставил дюзу, то есть, не меняя ни дюзу, При ни... При условии, что практически рисунок одинаковый с этой головой 1,4. Даже чуть-чуть пошире, а здесь 1,3. Так ровная мокрая полоса, Производ... ровная. Производительность здесь но э, я боюсь соврать, до 300 литров. Вот, вот что не хватает, значит, это еще бы взять сейчас. Девил без рядом и сату рядом взять. Ну, по полноразмерники, изыватые, полноразмерные. Вообще вот в упоре прямо. И что, да. у кого больше, что, по мокроте? По мокроте, да. Для лака именно. Ну, а лакса нет, лак мы не пробовали. А, мы красили одинаково э, 1.3 5000 мы красили Иватой э, ЛС и красили этим. Двилбисом не успели, очень много элементов. Ну, можешь себе представить, да? Вот. То САТА 1.3 красит приблизительно так же, как это 1.2. Двоечка! Там голова что? ХВЛП? Голова ХВЛП. Маску. Защитную. Да, мы без масок, потому что их нет. Эх! Чик-чик! А, закончилось! Мало, мало налили! Всегда. Так, да, хватит! Для, ну, на первый слой точно все хватит! Я к чему не привык уже, просто ел пяшкой давно крашу, давление там, там же ну я единичку поставил и... На самом деле, где бы тебе последовал Аква ну, вот это именно. А? Именно этой башкой? Не, аква. А, для базы? А в чем разница, ну, принципиально? Скорость. Аква быстрее будет? Ну это будет быстрее, чем тут, по ощущениям. Да, я сейчас не так сильно налил, как там, но по факту будет быстрее. И ну да, три прохода в каждую сторону. А ну, по ширине я сейчас миники заряжу. То есть второй проход миниками сделаю. Так, для сравнения ну, скорости прохода интересны. Интересные результаты. Жаль, что не хватает полного спектра инструмента для сравнения, в плане, сюда же и вату полную, не миник, сату и девилбис, тогда было бы круто все, все посравнивать. Ну а так, ну, инструмент рабочий, работающий. Факела меня приятно удивляют, вот эта вот башка, вот эта вот, которая в дорогой версии, конечно, ну, прикольно. Реально, не то, что ширина, а реально меняется наполнение его. Вот это вот это удивляет. Может Может быть у каких-то еще компаний есть такое, но меня это удивило. Так, берем махонькую вату в руки, шпарим ей это крыло, это чуть подсыхает и берем маленькую саголу. Рекомендуем 1.5. Поехали! Я доволен факелом миника. Берем другой миник. Кстати, я вот с миником Иватовским помахал. Ну хорошо, такой у него факел бодрый. Для миника... Двоечка что -то, да? Тоже... Опа, а я долил столько же, сколько в этот в Ивату. Расход что-то тут поболее. Да нет, не, вот именно, что не сухо. А, стоп. У нас бачки разные. Тут бачок меньше. А я, ну, я примерно налил поэтому, что я говорю, что не хватило. По ощущениям, чуть помедленнее, чем Ивато. Чуть-чуть. Ну, мне кажется, да, ну. Ну, сравнить в руки, взять одно крыло и ватой вернуть. Сейчас подсохнет. <с> ну, это исключительно по ощущениям. Так, полторы поставить, а? да. 1,8. А, 1,8. Ну, так тут налив, конечно, идет. Хороший, широкий. Хорошо. А тебя сейчас будет просто сравнение. Вот ты только mm -hmm. что плил там слой, да, а теперь как этот.. Бывает. Как оно дать? Важно будет тонкий слой проверить, да, чтобы он его в мог Ну, припылить пройти. У этого с... пистолета, который более дешевый, по моим ощущениям, он сейчас разложил даже ровнее, чем у та башка там. Равнее в плане нету мокрых островов. То есть он реально ровнее разбил. Да, вот это вот именно то, к чему я привык. То есть равномерный, мокрый. Идея в том, что если этот мокрый, даже по цвету необходимо так оставить, он будет ровным, без этих равняющего слоя. Мне вот этот сейчас больше сейчас понравился, чем вот этот даже для базы. Так, что, подсушиваем. Ну, оно явно видно. Вот тут слой лежит, все. То есть он высохнет, он будет финишным. А здесь надо выровнять, потому что явно видно, для чего и брали кварц цвет. Его надо выровнять. Чтобы у нас тоже получается, иначе из этого неравномерно. Если сюда взять 1,2, он будет дуть как тот. А, но я к тому, что я наливал там, в принципе, также наливал, а он лег ровнее, чем тут. Ну, там ты работал на рабочих параметрах, так здесь ты работал на низком давлении, на широкой индивидуальности. Подожди, небольшая. Просто надо было видеть, что 1,2. Просто хочется сравнить все дюзы в одном размере, понимаешь, У -у -у. а по-хорошему для работы такая дюза не нужна с базой. Ну вот, и получается, что разные дюзы на разном инструменте показывают... Разные параметры? Да. То есть, Точнее, момент, одинаковые значит, диаметры на разных инструментах. Э, получается так, что сейчас очень часто э, многие говорят, вот она валит, ты вливаешь, а и все, и она будет работать в том режиме. Просто народ не привык так Особенно с траты, да, но значит у меня идет. Вчера себе, кубери за 15 штук. Пол пистолета. Да. Не идешь его. Так, ну там полностью готово под лакировку уже. Так, вас Да. Так, дадим чуть-чуть больше, где-то 2,2. Вот так. Лучше, но все равно тот мне больше понравился. Вот как бы ни было странно, он дешевле, но он мне понравился больше. Ну на титане надо давление ей поднять, да? два с половиной. Ох, хороший такой прям. Это что за лак? Во-первых, а? что за лак? мс Что с ним делать-то надо? Как его наваль? А Двухслойный. С промежутком или можно друг на друга? А Не, ну как надо. Мы можем один нанести хотя бы минут пять. 5 минут. Ну короче, тут навалим, там навалим. Да, нет, 3, э, 3 минут. Ну тут навалим, потом там и возвращаемся. Двухслойник нормальный, полноценный. Да, да, да. разбивает идеально, вообще прям расшибает его просто ну опять же давление и 2,5 так, халву меняем на течь, и давление двоечку и да? да? тут сейчас и ватовский стоит манометр, двоечка на течческой башке, у меня надежда на то, что он мне понравится больше и тогда я себе потом возьму такой 1.4 тут бьеза, да? Ну, хочется быстрее. Медленновато. Но бьет хорошо, то есть раз, разбивает хорошо. А возьми сейчас туда клир Сюда? Да. Ага. Поменяем бошку на положенную лаковую. Положенная лаковая, клир. И давление получается мы давление чуть опустим даже Ну хорошо То есть для лака вот прям хорошо По скорости он получается Сейчас на 1.3 быстрее чем тот на 1.4 Ну по ощущениям Идем туда Ну он и дороже Так тут остается теч И вариантов особых и нет ну да. А, мы можем нет, Нет, ну дешевую не вижу. Нет, нет не дешевую. Можно вот... Э, ну, я сейчас <свист> уже э, не вспомню. Я сейчас эту. Эппу попробую. Что изменится хотя бы вообще по ощущениям, да? Опа, тут давление сразу стрельнуло на 2,7 с двух. Можно? Да. Да я вижу. Движай, а прикольный. Мне нравится, вот это лучше башка, <свят> вот эта башка реально лучше в лаке. Она льет прям ну бодро и бьет, и бьет бодро. Хорошо, и шагер такой вот, ну то есть как будто я им работал уже, <свят> как минимум. Хорошо, мне понравилось. Сейчас чуть-чуть он посохнет, и я ради интереса хочу двумя миниками пшикнуть и туда и тут так попробовать. Так, тут тоже двоечка. Факел на полную, подача на полную. Он еще как бы... Ну, ну и пошел. И вперед. Камера света не, не дает мне. Ну хорошо, меленько так. не хватило но ну, сейчас дольем то ли еще будет я вот скажу так миниками ну, можно даже сказать впервые вот так вот что-то делаю большое обычно ну миник у нас был на сервисе ну, реально какие-то подкрасы и только по базе делали я так для себя с целью понимания что миником Он, он материал как будто вот вообще маленько-маленько и по чуть-чуть по чуть-чуть дает. Медленно, да, это безусловно. Это это Не, ну по сравнению с всем медленно, то есть бесспорно. Так, и вата. На лаки двойку поставлю я. Бо он и так маленький, будет вообще медленный, будет вообще медленный. А, он ну, тоже медленный, как и тот. Оп, не хватило. Тоже медленно, тоже надо приливать. То есть объема наполнения не хватает с, с той скоростью, с которой я веду. Там Это я два. Ну, я аж два прохода сделал. Вверх-вниз. Это не измельно, Да? Тут слой ну нет, ну, нет, не, стоп, предыдущий слой макрей и вверх вниз я прошел, а тут я поменял тем, что я присыпал ну сейчас подождем, он растянется, ну лак в принципе не плохой. Ну и вот, согласен, не спорю. Нужно, как бы, да, да, понимать ты, да, ты, да ты, инструмент. Хотя все равно, вот здесь, где нормально еще, я наливал, мне нормально, и шагер нормально, ну медленно, медленно. Да, подведем краткие хотя бы итоги. кстати, вот смотри, этот лад по-другому вести здесь, вот обрати, подойди, или я не прав. Шагрень другая просто. Чуть-чуть другой. Да, из этого эффект, видишь, немножко поменялся. Ну, ну это сильно, такое сугубо, ну, но вот ну, не есть, ну, опять же, разные кинулась. пистолеты. То есть тут добивали и вата, и причем не добили, но лак растекся. Сейчас скажем еще пару слов про лак. Это дешевый лак. А кто? Да. да, сразу покажем. Причем Короче, это... мы его просто а была и... возможность. Э Потестить. Да, потестить э, вполне предсказуемый ощутимый лак и, Знаешь, и нормально себя... Они продают лак, они продают к нему отвердитель и они продают к нему растворитель. Угу. Оригинал. Короче, ну это дешевое что-то, да? Да, это недорогой продукт, то есть там, ну, скажем так, до полутора тысяч. Короче, но... тех, кто в России, поищите, ну реально, я так поюзал, мне, в принципе, понравился. Если он еще и дешево стоит, то это вообще-то его стоит. А и по... Я в видео да, по поводу... Инструмент, ну полноразмерные пистолеты, ну, понятно, а он уже и все, прикольно. Мы тут сколько мыли, ну пускай даже 40 минут мы мыли пистолеты и лялякали, да, а он уже стал. Такая это, а ну сейчас стал, ну понятно Нет, отпечаток, монтаж, не, и... ну пыль, То вот, есть вот, все уже. Стал, уже, уже унести. все унести, вынести Потому на улицу. Так если он дешевый, это вообще люди там пощите кому надо. Это уже такая чистая реклама от души, грубо говоря, потому что реально материал прикольный, если он дешевый, он того стоит. А, по пистолетам, а, из того, что вот мне реально понравилось, вот тут мы носили сначала дорогим разными башками, в итоге башкой, а, какой? Клер, да? Клер, последний. Последний Клер. Клер, вот она мне понравилась больше тут. Все предсказуемо, все круто. Там на более дешевой версии пистолета, а, не а какая еще голова? Эпо, Эпо, Эпо, эпо. эпо лак, валит. валит вообще просто, изумительно. Вот прям вот вообще огонь мне понравилось. А по базе такое, то есть туда-сюда. По базе Тех хорошо. Но то мне вот все. тут понравился этот пистолет на базе все равно больше, чем тот. Хотя тот, да, положил все. Да, не все головы, не все дюзы. Важно, что мы не попробовали на 1,2, потому что 1,3 все-таки для базы... Ну, он прям она вали, наваливал, наливал ее, она прям такими островами мокрыми смотрелась. Ну так вот, на чем закончили. Ну, о на том, парке. что этот дешевый, более версия пистолета, ну, мне понравилось больше. Вот, вот. бы мне там не говорили, ну, вот мое. Бало вот и мое. цена нравится. Цена, да. Зна, понимая цену и то, сколько на него можно накрутить всех дюз и бошек разных, ну за такие интересные. деньги аналогов нет, вот просто аналогов нету за такие ну, деньги? По, поводу, по так. поводу миников, ну миники, миники, Наклады тут последний слой миником разложен, то есть все хорошо, там последний слой миником разложен, все хорошо, ну само собой гораздо медленнее. Мне, честно тебе скажу, вот мне не очень, то есть было лучше покрытие, вот все-таки угу. ивата дала Так я тут не, не долил, ну, быть, не и давление давил. поднял, да. Давли. Вот ошибка да. была... Давлении, то, что ну нет. а по поводу факелов тут все вообще, все производители представлены. <свят> Но, <титания> делает чудеса. <свят> а, да, вот этот очень удивительно, мне прям понравилось. Хотя в вот работе по лаку… Мне кажется, знаешь, что с лаком надо понимать, э, с лаком э, надо войти в дюзы, угу. попробовать разные дюзы и попробовать поиграться давлением. И для себя определить просто под какой-то лак определенный. Просто вопрос в том, что есть что определять и есть с чем поиграться. То есть нету, как вот у Сата, есть одна дюза и лак. Mm -hmm. И все, у тебя вариантов нет. Да, и вариантов нет. А здесь же есть с чем поиграться. Вот. А по лаку мне понравилось, что вот сюда я на, наливал, прям наварил И последним миником я тут сделал два прохода вверх-вниз, и он не пойдет Мы, правда, кстати, между прочим, тестировали вот 33.00, мы тестировали прой вместе с ним. Кого? А вот? Pro Light. Yeah. То есть Devil без грунтовочный, и, и это дюзами. Uh -huh. И тестировали на мебели, на эмали, которая очень густая. И, в принципе, по качеству они наносят абсолютно одинаково, но единственно, этот э, пистолет проиграл по скорости. Но... Сагола? проиграл по скорости. Но, ребят, 18 тысяч, да, и 12, это раз, да. И потребление воздуха тоже, соответственно, 350 литров или э, 280. Тоже есть большая разница. Вот, поэтому как бы тут все... То есть человек, сравнимо. когда покупает пистолет, он должен понимать, если пистолет кушает мало воздуха, то скорости там не будет. не будет. Все равно Это автоматически не будет, да. понятно. да Круто. Вот 33 какая там, два нуля, запомнил, а запала на мне лишь в той цели, вот этот редуктор, трубочка вверх и дюза двух, это, двухмиллиметровая, а вот это прям за свою цену это огонь, это, это вообще супер универсальный пистолет получается, такой, знаешь, угу. класс, я считаю, что Все? Вот особенно для начинающих это,